Ну что, а мы переходим к следующему конкурсу. Стэм. А, и на сцене первая команда, команда стерео Динамики. Встречаем! А наш штемп написан по мотивам фильма "Время первых". Итак, международная космическая станция. Сегодня великий день. Сегодня первый человек отправится в открытый космос. Ребят, вы, главное, в туалет не заходите некоторое время, а в космос можно. Здрасте. Так, я не понял, кто такой? Как? я второй татарский космонавт. А первый кто? Ну как же, Роберт Ишмуратов. Так не было же такого. Вот козел, блин, значит, обманул. Значит, опять от жены в армейский... Потерялся, да, в Ладно, раз вы попали на нашу станцию, запомните главные правила безопасности. Руками ничего не трогать. А, ну это понятно. А, а, не нажимать. Это очевидно. Вопросы есть? Куда пепел стряхивать? Так уберите это, а! Вы срывайте нам эксперимент. Мы выходим в открытый космос, чтобы понять предельные возможности человеческого организма. Так, подождите, подождите. А вы в бане когда-нибудь засыпали? Ну или вот после свадьбы 40 минут поспали, а потом всех людей развозили? Ну блин, ну хотя бы не знаю, на саботной за сапогами на 6 лазили? Нет! Ну есть еще нормальные тесты? чем сразу с космоса начали, а? Вы сумасшедшие! Это вы сумасшедшие! Вот вы мне объясните, почему у вас кнопки на татарском не дублируются? Вот как я должен понять, что вот эта вот, например, кнопочка сбрасывает все топливо в космос, а? Откуда вы знаете? Теория? Учил? Да, вы, главное, в иллюминатор, не смотрите, я Все, наша миссия провалена. Так, зато моя не провалена. Вот, смотрите, друзья, вот диск, невидимый диск. Друзья, на этом диске у меня специальная информация для инопланетян. Да. Так, здесь написано «Салават от Хеддинов». Какую информацию вы хотите донести этим диском? Самую важную. То с 1 по 30 -е. в концертном зале Сара Садыковой пройдут концерты народного артиста Салавата Подхардинова. И если инопланетяне соберутся более двух тысяч, то мы устроим концерт 31-го никак. Сядь и ничего не трогай. уй Вот, ладно. психует тут. Да, а я ж космос с детства уже нравился, да? Еще когда бригаду посмотрел, космос там самый вынятный был. Слушайте, ребят, я тут у вас нечаянно что-то сломал, но вы не переживайте, не переживайте. Скоро приедут фиксики и все починят. Да. О, американцы прилетели! Так все, сиди, сиди тихо, ничего не трогай! He's Russian. Hello, guys. My name is Michael. Please What is your name? <obs troops� in Paint engaged> you, American, you Ma — Рафаэль. — Рафаэль Майкл? — Владислав. — Владислав. — Майкл? — Я тупой. — Я тупой Майкл, yes. Вот вы, американцы, вот скажите, вот вы считаете себя великой нацией. У вас есть НАСА, вы бывали на Луне, вы выходили в открытый космос. А вот за все это время у вас появилась своя планета? — No. — Вот. А у нас у русских есть своя планета КВН. И ей уже 56 лет. <звы> С рождения, любимая игра! <звы> Космический стэм от космических дурачков. Привет. Короче, ребят, завтра в 7 часов идем на футбол. И, кстати, этот, а, как будем темп про космонавтов добивать Скоро скорой же уже? А, давайте, короче, на футболе как-нибудь добьем, там, что-нибудь придумаем. Все, давайте, 7 часов. Первая танцевальная радиостанция страны.